А как оно в детстве происходит? Вот смотрите, если мама, например, сама показывает ребенку, что я не понимаю тебя, объясни мне еще раз, мне нужно больше времени, чтобы тебя понять. Ребенок смотрит и учится по аналогии, он копирует. А если мама сталкивается со своим каким-то внутренним несовершенством, незнанием и молчить, ребенок тоже копирует модель молчания, ну вот как бы... То есть Спасибо. до 10 лет вообще, вот, чтобы вы понимали, все реакции родителей у нас уже записаны. И если родители были эффективны, мы берем эффективные модели. Если родители были неэффективны, мы взяли неэффективные модели. А дальше уже потом, когда у нас пробуждается эго, это после 12 лет, э -э, период полового созревания, мы, у нас начинается как бы получение своего опыта. И все эти модели поведения, они проходят как бы вот испытания жизнью. Те э, люди, там, не знаю, там, ваши одноклассники там, или вы сами, если у вас в каких-то сферах э, не получалось или там, не получается достичь адекватного результата, это значит, нужно менять э, модели, которые вы взяли из детства. Они потому что не соответствуют, то есть в них э, чего-то не хватает. Ну, как типа машина, а не четыре колеса, а три, например, у нее. Там, а, все работает, а руля нету. То есть вот доделать что-то нужно в этой модели. А иногда бывает так, что вообще нужно полностью переписать ее.